Свобода ⁇ это то, что гарантировано нам. Также это, это наша фитра, понимаете, это то, к чему стремится любой человек, любой, любое общество, государство, оно обязано, должно стремиться к свободе. Поэтому а достижение этой свободы ⁇ это результат каких-то действий. Действия должны быть с правильными намерениями, и сами действия должны соответствовать исламу. Мы не можем с вами... Вот одно из этих, если мы с вами теряем, то все это однозначно неудача. Поэтому, когда наши с вами намерения были искренними и действия были правильными, Аллах даровал нам победу. Когда наши намерения были искренними, я считаю, да, так я не посягаю на намерения, считаю, что они второй раз у нас были искренними, но действия были неправильными, Аллах не дал нам. Победы. Это пример этому есть в Сирии, посланника Аллаха, мир ему и Аллаха, битва при Охуде. Если а, кто не читал об этом, не знает, почитайте об этой битве. Это вот тоже пример того, когда намерения были абсолютно искренними, однако была совершена ошибка. И из-за этой ошибки мусульмане тогда потерпели поражение. Затем они исправили то, в, то, в чем ошиблись. И Аллах даровал им победу, понимаете? Вот мы, наша с вами задача сделать то же самое. Мы должны свои ошибки осознать и их исправить, если мы, если мы в состоянии, да, если можно их исправить. А если же это не те ошибки, которые можно исправить, то хотя бы мы, чтобы мы их не совершали в будущем, а, к сожалению, я сейчас, когда я понял, ну, на, насколько я могу судить, так как я веду эту общественную деятельность, я вижу, что многие не, не понимают даже. Они не понимают, что положение, в котором мы с вами оказались, это не это результат наших ошибок, они этого не понимают. И, и они даже говорят вот, о многих вещах, как, не как о, о ошибках, пытаются эти ошибки а, преподнести нечто чем-то правильным. Но было бы это все правильным, Аллах бы нас поддержал, Аллах бы даровал нам победу. Неудача была, потому что мы не очистили свои ряды от лицемеров. Это относительно того, что мы оказались в оккупации. Ну, один из, одна из причин может быть. Но я думаю, что нет. Ошибка, основная ошибка не в этом. Основные ошибки совершенно в других вещах. Обесценивание крови, я думаю. Первая ошибка, которую не прощает Всевышний Аллах. Это обесценивание крови слишком легко относились к крови и я бы не хотел вдаваться в подробности это все-таки наш такой внутренний внутричеченский вопрос который мы для этого я создал отдельный канал мы будем... на котором мы будем вещать на чеченском языке я предлагаю этот подобного рода разговоры переносить туда мы наши какие-то внутренние вопросы нас наши внутренние ошибки мы их будем обсуждать внутри своего народа, нам не нужно это, об этом говорить на какую-то широкую аудиторию, тем самым радуя наших врагов, которые говорят на русском языке и слушают внимательно наши разговоры.